Нужна твоя помощь. Делай все, что я говорю. Мы отомстим за эту жизнь. <музыка> меня рука ранит. Я не смогу прицелиться. Ты должен сделать это за меня.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 Снайперский огонь по противнику сродни охоте на любого другого зверя. Нажмешь курок в неподходящий момент и навсегда упустишь свой шанс. Терпение. Если люди Амселя поймут, где мы, этот фонтан станет нашей могилой. Так, заезжай винтовку, но огонь пока не открывай. Подожди, пока бомбардировщики не окажутся прямо над нами. Их шум заглушит звук выстрела. Готов. Прямо! ВЫСТРЕЛЫ собака! Ужженный патруль, нужно найти другой способ подобраться к Аксеру. И высовывайся, и следуй за мной. Сюда, пока они не увидели труп. Уже несколько дней я прячусь в тени, как крыса. Когда-то здесь любили собираться друзья. Здесь встречались возлюбленные.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 Генерал Амсель не изменяет свои привычки. Каждый день он проверяет все немецкие гарнизоны. Он проезжает мимо этого здания. Снайпер! ты, живо! Мы не сможем продолжать, пока не избавиться. Следуй за мной! Выстрел был с того берега. Вон там, в здании со знаменами. Поиграем в Я заставлю его выстрелить еще. раз. и выстрел будет в спичках. Готов? Давай.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 Ты должен сменить позицию. Это была приманка! Была приманка. Сосредоточься, Дмитрий. Он на верхнем этаже, справа. Ты должен сменить позицию. Это была приманка. Сосредоточься, Дмитрий. Я заметил! Быстрее к окну! Oh, no. Zadrzuć duchanie! Держись жисть вліжит конус! Задержи дихання! окружают здание! Они окружают здание! Мы должны торопиться! мне живым! Нужно найти выход! Броневик снаружи и дым пока нас в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 Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Ха-ха! Отлично стреляешь, Дмитрий! Прикроем наших товарищей внизу! Ещё один Взорви его! Сейчас желемячик поставил. Немецкие подкрепления на балконе слева. Прихота! Огонь по ним! Разделайтесь с этим! Рота, огонь по ним! Они уже близко! Суветичи тут! Прощай год, прикрывай наших друзей! You've Они захватили связной пост. Амси попытается сбежать. Живее! Отрежем ему путь к отступлению. Советские войска! Советские Граната! Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! Прицела за гранату! Отлично! отличную снайперскую позицию с видом на командный пост нет идиот Видит? они все равно умрут а теперь ты выдал нашу позицию скоро появится генерал амсун за их его внимание смотри прямо не украшены флагами. Это немецкий Трус! Вот он! Чёрт, он не один! Расстрели башку его телохранителю! Этот пудак использует подбитый танк как укрытие! Трус, боттер, черт, он не один! Разстрели боску его телохранителю! Этот лудак прячется за подбитым танком! Вон там! горячего грузовика! Прячется за орудием. Ты лишь слегка задел его. Амсель лезет в машину. Стреляет шофера, останови его! задание, Дмитрий. Трус! Вот он! Чёрт! Он не один! Расстрели башку его телохранителю! Он укрывается за подбитым танком! Вон там! У горячего грузовика! Этот мудак прячется за орудием! Ту машину! <звы> <звы> Димка, а ты меткий стрелок! <звы> Нас будут искать, надо уходить! Живее, пока снова не стали поверить дима это наш последний шанс пошел